Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик, и сегодня на моем аккаунте снова 500 золотых монеток. Ну, сегодня они нам не понадобятся, потому что мы их сейчас будем переводить в синие монеты, потому что сегодня у нас открытие простого кейса, потому что начинается моя охота за АВП, да. И, как я посчитал, возможно, она нам сегодня не выпадет. Да, к сожалению. Потому что я его очень мало открывал. Вот простой у меня всего три. Так, тут пять. И ни одного фиолетового, да? Возможно, нам только выпадет фиолетовых много. А так, ну, даже крафта не хватит. Поэтому вот, такие дела. Ладно, идем переводить монеты. пальцем шелки, деньги Итак, все, у меня 50 тысяч синих монеток. Идем закупаться простым кейсом. Да, и полетели. Деньги, шелки, деньги, все, недостаточно монет. Отлично. Так, переходим на склад. И да, как же я давно не наблюдал такую картину. Эх, ну что, простой кейс. Давай, покажи нам дроп. Первый кейс. Так, и нам падает... Угу, скаут. Кстати, у меня почему-то на скаут скинов нету. Возможно, все их перекрафтил, Ну ладно. Так, второй кейс. Что же ты мне выдашь? Хм, ну, калаш, калаш. У меня, конечно, посимпатичнее будет пиквенный. Так, третий кейс. Хм, АВП, там, кстати, что-то красное было. Возможно, это был авик. Ну, кстати, неплохой, такой снежный. Так, это, кстати, синяя, это синяя. Синенькая нам упала. Ну-ка, давай фиолетовую. Да ладно, снова. Нифига себе. Ну-ка, давай еще что-нибудь нам... Давай фиолетовую. Пора бы фиолетовую заснуть. О, кстати, опять синяя. Причем коллаж. Кстати, неплохой. Неплохой синий коллаж. Так. А что по крафту? Ну-ка, ну-ка. А по крафту фиолетовую что у нас? Так, просто кейс. Ага. Давай. Еще что-нибудь мне. А, фиолетовая прилетает и нам выпадает дигл. Так, ну давайте. Давайте с последнего начнем. Думаю, в последнем все-таки что-то лежит у нас. Возможно. А может и ничего не лежит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа! опа Нова. Фиолетовенькая. Тут такой кто? Петух почти орел нарисован. Нормально. Пойдет. Правда, у меня, конечно, нового красного качества есть, ну ладно. Так. Опа, опа, Дигл пролетел, и нам выпадает Галильчик, Галильчик, ну-ка, давай, давай с первого Давай я даже потыкаю на тебя, мне то, что нужно на авика Кстати, тут эмочка неплохая, эмочка тоже неплохая, но у нас охота за ВП, так что давай Я в тебя верю, ты выпадешь мне, а может и нет Так, что по крафту, что по крафту, а, 7, 6, угу. идем дальше, идем дальше Ой-ой-ой, как это было близко, блин. И выпадает нам, к сожалению, дигл. Ладно. Давайте что-то в середине откроем. Ну-ка. Может, в тебе что-то есть? Нет, в тебе калаш. Ладно, что по крафту? Так, простой кейс. Давай, хоп-хоп-хоп. Вообще все запихиваем. Вообще абсолютно все. Так, собрать, и нам выпадает Галильчик. Так, а тут у нас уже... Где? Где простой? А, 8-8. Так, давай. Мне две надо синих. Пожалуйста, синенькие подгони. Угу. Я сказал синенькую подгони. А желательно две. Хорошо? Спасибо. О, кстати, тоже новая неплохая. Тут что, кракен какой-то ну, нарисован? Ну, кстати, похож на кракен, да, реально. Тут глаза его повсюду. Щупальца, наверное. Так, давай еще одну синенькую. Давай еще одну синенькую нам. М -м -м, это не синяя. Ты, походу цвета перепутал. Просто кейс ты чё? Ты чё офигел? Дигл, дигл на выпадает. Давай, давай, давай, крутись вертись синка. Отлично. Нам хватает на крафт еще одной фиолетовой пушки. Так. Ну, блин. Ну я с тобой все равно не играю, ну, ладно. Поэтому все закидываем в крафт и мы выбиваем себе. А, я же могу сделать так? Нет. Галил мы выбиваем. Выбиваем, да. Выбили мы Галил. Так, теперь у меня два. Угу. Идем дальше. Идем дальше. Фамас. Остается у нас три кейса буквально. Блин. Ну давай, давай. Ой, блин, Дигл почти выпал. Ну, конечно, у меня охота за АВП. Ну, блин, все равно. Красный. Ну, дигл. Кстати, у меня красного дигла тоже нет. Поэтому все равно. И остается у нас, друзья, последний кейс. Интересно же, что нам выпадет с него. Эх. Давайте пофилософствуем немножко. Потыкаем на АВП. Надеемся, что он выпадет. Нет, конечно, можно фиолетовую. Нам. Давай. Что-то из фиолетового, либо, ну, конечно, красное. Давай, да. Я тебя заговариваю, да, понимаешь? М -м? Простой кейс. Ты понимаешь это? Я тебя заговариваю. На ВП. Давай. А ВП. Даже не Синка упала. Е-мое, Дигл. Эх! Как так-то? Ежедневный кейс снова 6. А, это ежедневный. А где простой? А, вот, 8. Блин, двух пушек не хватает. Ну ладно. Ну ничего. Значит, мы либо скрафтим, либо выбьем АВП. Ладно. Значит, придется идти фармить монеты. Придется идти фармить монеты. Друзья, вот такое у нас открытие кейсов получилось. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.